И это будет проявляться в показателях власти, которые каждая каста не просто имеет право, а даже обязана проявлять как внутри себя, так и вовне себя. Вот эти вопросы власти, которых мы с вами будем еще касаться они неоднократно, да, они уже сейчас начинают вам показывать, в чем отличие одной касты от другой. Прежде всего, это не уровень материального благосостояния, по которому здесь, в нашей социальной среде, при определенной феноменальности, выпуклости касты, купечества по сегодняшнему алгоритму, разработки определенных процессов, как бы видится нам как основной показатель. Вовсе нет. Основная, основная принадлежность касты ⁇ это умение управлять как своим временем, так и временем всех нижележащих каст. И вот это самый главный показатель. И вот это, коллеги, вам обязательно нужно будет за грядущую неделю очень четко увидеть. Тот, кто управляет временем другого человека, имеет над ним власть. Повторяю еще раз. Тот, кто управляет временем другого человека, имеет над ним власть. И это закон. Не тот, у кого больше денег, не тот, кто старше по возрасту, не тот, у кого ботинки от армании, там, что еще является показателем власти, там, не знаю, корочка депутата. Государственной Думы, мигалка на, на, на, на крыше, лучше бы он на Сахасрару себе ее поставил, толку было бы больше. Время. Да, вот то, то качество, о котором мы уже неоднократно как-то упоминали с коллегами на других занятиях. Да. Хозяйкой и главой семьи является та женщина, которая рассказывает своим домочадцам, не что они будут есть, а когда. И вот это точно надо запоминать. Управление временем. Как же идет управление временем на разных кастах? Есть законы закономерности, и это тоже вам предстоит увидеть, предстоит разглядеть на касте земледельцев все достаточно просто. Каста земледельцев может управлять временем не только своих детей. И то до, поры, до той поры, пока эти дети, как бы, ну, что называется, не сравняются с тобой с сегодняшнем возрасте. То есть им же не всегда будет три года, когда-нибудь им тоже станет 30. И вот когда им станет 30, ты их временем управлять уже не сможешь, хотя тебе уже будет под 60. То есть это вот такой закон в касте земледельцев, только своими детьми, только младшими по возрасту и только своими младшими по возрасту. А в касте купцов управление временем идет на младших по возрасту вне зависимости от того, являются они твоими кровными детьми или нет. И это Свойство принадлежности к касте купцов в принципе может не иметь отношения к, ко времени. То есть если ты всегда например, старше своего подчиненного, то ты всегда сможешь управлять его временем. Если ты действительно принадлежишь к касте купцов, они тебе так только кажутся. Да? Потому что если тебе так только кажется, как только купец сравняется в определенный момент с тобой в сегодняшнем возрасте, он тебе быстро докажет, что ты на самом деле принадлежишь к касте земледельцев, а он к касте купцов. Это означает, что он в этой битве немножко победил. Да? То есть купец управляет всеми остальными потоками времени своих подчиненных, а также касты земледельцев через метод управления временем тех, кто младше его. Потому что те, кто старше его, он управлять временем их не может. Но это может делать человек из касты воинов. Он может управлять временем как кастой купцов, так и кастой земледельцев, естественно. Но в рамках своей касты. Вот это правило, оно не всегда работает. То есть человек касты воинов может управлять временем своих детей, а может и не управлять. Человек касты воинов может управлять временем чужих детей, а может и не управлять. На касте воинов начинаются уже такие внутренние договора, когда Вопрос уважения к чужому времени становится выше власти. И вот эта возможность уважения к чужому времени, когда ты понимаешь, что человек тебе ровнее, и является показателем власти, но уже не над ним, а над собой. Начиная с касты воинов, вопрос управления Вопрос власти над собой является большей ценностью, чем властью над всеми остальными. Потому что ни на касте земледельцев, ни на касте купцов власть над собой совершенно не требуется. Ты управляешь земледельцами, тобой там управляет еще кто-то, все замечательно, все в какой-то совершенно шикарной связке, все друг друга контролируют, власть над собой в принципе не нужна как качество. Вот то самое качество, которое, возможно, там на 15-м аркане каким-то образом проявилось как обязательное условие, которое нужно приобрести. На касте правителей управление временем уже идет всех, да? но в основном касты воинов. Вот каста правителей, она может управлять временем касты воинов, не особо отвлекаясь ни на касту купцов, ни на касту земледельцев, понимая, что если они правильно ведут алгоритмы управления внутрь касты воинов, они прекрасно разберутся с земледельцами и купцами сами. Что касается касты магов, то он не управляет временем ничего конкретного он задает темп времени для различных каст. То есть он просто задает этот импульс, показывая, что вот эта каста должна иметь вот такой интервал в течение времени в частотных, в частотных лимитах. Это такой-то, это такой-то, это такой. -то, это такой -то. Задать импульс и вложить его в носителей кастового договора это необходимое и достаточное условие для принадлежности к касте магов. Для всего договора, не для какого-то конкретного лица, а для всех носителей договора через ключевое лицо в этом договоре, либо общим пониманием, общим правилом, которое не будет подлежать никакому сомнению. Вот так правильно. И вот эти вот четыре касты, да, и как бы и пятая каста магов, которая в общем-то сложно отнести в данном случае к касте наравне со всеми остальными, говорить будем о четырех кастах человеческого мира: земледельцы, купцы, воины и правители, и собственно отличаются тем, что скорость течения времени для каждой касты различна. Повторяюсь, это не значит, что она для каждого держателя и участника кастового договора должна быть абсолютно одинаково по какой-то частотной характеристике. Есть диапазон, есть люфт, кто-то может в меньшей степени, кто-то может в большей степени. но в совокупности средняя температура по больнице должна быть 36,6. 36 и 6. Да? И вот эта средняя температура по больнице как раз и выдерживается кастовым договором. А именно для этого и надо приобретать некие качества, которые позволят этот э, темп времени держать автоматически всем участникам кастового договора. Именно для этого и нужна быстрота и гибкость точки сборки, которая движется внутри, внутри сознания, потому что технические задания на изменение частот э, времени под каждую касту э, сейчас в настоящую эпоху меняются очень быстро. Именно поэтому и говорят, что более высокой касте принадлежит тот, кто быстро ухватывает эти перемены, который быстро может перестроиться. Вы будете также автоматически ухватывать этот темп изменения времени и в секунды, в доли секунды под них подстраиваться. Это значит, что вы в своей касте не просто удержитесь, а будете занимать позиции весьма интересные позиции, потому что внутрикастовый договор он также предполагает определенного рода иерархию, даже среди воинов, не говоря уже о том, что все нижние автоматически будут этим иерархическим правилом, Подвержен.